Добрый день, с вами я Богат И сегодня мы с вами находимся на площадке Глопард И рассматриваем курсы, которые э, заинтересовали многих и вошли в топы э, Давайте рассмотрим очень интересный курс э, Экспресс-курс Юлии Соколовой Свободный миллионер Курс, изменивший жизнь сотен людей Ну вот так пишет у нас Юлия Давайте разберемся, так ли это или нет что с собой представляет курс, чем он а, меня лично заинтересовал и пробежимся по основным его моментам. Вот мы перешли на сайт Юлии. А, значит, заработок от 80 тысяч рублей или миллион рублей за год реально это или нет узнать больше получить доступ к курсу презентация коротко обо мне видео здесь на сайте я не буду вам демонстрировать в обзоре нажмете перейдете на сайт нажмете послушайте что Юлия говорит вам но на мой взгляд давайте я добавлю к этому видео потому что Самое главное понять, что вы приобретаете, что вы получите и что вам нужно будет делать на этом курсе. Давайте пойдем чуть-чуть ниже. Посмотрим, ну вот почитайте историю по, про Юлю, что она из себя представляет. Дальше, кому это подходит. Да, ну на самом деле курс подходит, конечно же, абсолютно всем. Почему? Потому что его могут начать люди, которые ничего не умеют делать с полного нуля. Значит, что касается автора, да, Юля очень хорошо, адекватно отвечает на все вопросы и помогает стартануть, то есть всем помогает на старте. Дальше здесь отзывы. Вы посмотрите, э, как все это выглядит, доступ к курсу э, всего лишь 890 рублей. То есть с 70% скидкой вы можете приобрести курс сейчас. Ну, Давайте э, нажмем приобрести. И что мы получаем от Юлии, когда приобретаем курс? Значит, вот мы получаем, э, мы получаем вот такой вот э, zIP-архив. Когда мы его распаковываем, здесь есть у нас э, видео уроки, 7 видео видеоуроков видео и э, есть мануал, мануал, в котором все расписано по шагам. Значит, давайте коснемся конкретики. Я тоже смотрел э, и пр прошел все эти курсы и у меня возникло очень много вопросов, на которые Юля мне в последующем ответила, потому что, ну, в принципе, я по ходу своей деятельности много чем занимаюсь и много через что прошу. Значит, здесь речь идет о фрилансе. Если вы не знаете, что это такое, то вам и, в принципе, не нужно это знать, потому что, если вы это не знаете, то в конечном итоге, после прохождения курса и в ходе практики, вы станете профессиональным фрилансером, да? То есть вы сможете предоставлять услуги свои на э, рынке и э, кстати эти услуги юля очень добросовестно и хорошо описывает что нужно делать то есть нужно прежде всего зарекомендовать себя э, чтобы вас узнали как личность и потом вы сможете уже прилично хорошо зарабатывать все это как раз таки говорится об этом в курсе и Юля практически индивидуально ведет обучение И обучает вас, что нужно делать и как это делать грамотно и профессионально Дальше Дает конкретные шаги, дает конкретные сервисы, сервисы. И самое главное, что дополнительных вложений никаких не требуется То есть просто ваше терпение, труд, усидчивость и желание заработать то что можно здесь заработать и можно заработать хорошо это факт потому что я знаю огромное количество людей я сам лично не зарабатываю этим способом но я плачу деньги тем людям которые зарабатывают на этом да и значит ну пример допустим если вы умеете писать статьи если вы просто умеете писать если вы просто умеете читать, если вы умеете, допустим, делать сайты, если вы умеете что-то, что-то, что-то, умеете, то вы уже считаете получили интересный намек, интересный путь, интересную схему по продвижению вашей услуги. Это в том случае, если вы что-то хоть умеете, то вы можете все это развить и продвигать, продавать все это на рынке. Если вы ничего не умеете, то у вас есть уникальный шанс этому научиться и следовать второму пункту, то есть дальше будете продвигать, продавать и зарекомендуете себя. То есть все это грамотно и профессионально Юля описывает в своем курсе. Если у вас будут какие-то вопросы, если вам что-то будет непонятно, то Юлия очень грамотно и довольно-таки доступно все это объясняет, она сама профессионал, и для того чтобы проверить какой на профессионал да э, я э, значит э, веду свой канал сейчас я вам покажу в яндекс э, дзене да у меня здесь свой канал и я юлю попросил сделать э, работу для меня и она это выполнила очень профессионально она написала обзор от моего лица но написала это э, сама юля так что под данным видео э, этот обзор, ссылочка на обзор будет. Вы можете зайти посмотреть, как, э, в принципе, то есть что нужно просто взять, написать какую-то статью и получить за это 2-3 тысячи рублей. Да? Но это же просто сказка. Да? Просто я с э, склонность своей нации, характера и э, умений как бы, ну, не умею писать. Да? И как бы, мне легче купить, заплатить и разместить. Да? Значит, здесь э, Юля написала статью, вы ее прочитаете внимательно, посмотрите, как все это делается. И э, статья будет приносить деньги и мне, и Юлии. Да? Это тоже в этом курсе. Значит, э, э, ссылочки все будут под данным видео. Курс э, Юлии «Свободный миллионер» Ну, грамотно она назвала, потому что Конечно же я знаю конкретных людей, которые на самом деле на этом виде заработка зарабатывают довольно-таки приличные деньги, разъезжают по странам и путешествуют. Поэтому если вы выберете этот метод, этот путь заработка, то на нем на самом деле можно хорошо продвинуться, заработать. Ну а если же вы решите просто иметь как дополнительный доход в свободное от работы время то я смело вам скажу что вам понадобится всего лишь э, 2-3 часа максимум а то ли вообще час да, для того чтобы зарабатывать там пару тысяч рублей э, в день. а пару тысяч рублей в день прибавка к пенсии это извините меня 30 тысяч рублей минимум да плюс ваша пенсия большая 10 тысяч итого 40 тысяч поэтому Курс мне очень понравился Отношения автора и э, отзывы тоже мне понравились эм, Помощь в работе и все вопросы, которые у меня были Каверзные вопросы от вашего лица я задавал да. А Юля все ответила У меня на сегодняшний день вопросов нет Курс замечательный, можно его покупать, брать И зарабатывать на этом довольно-таки приличные деньги ну что ж, всего доброго, с вами я богат, курс свободный миллионер, пользуйтесь, зарабатывайте от 80 тысяч рублей до 1 миллиона рублей в год. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии, с вами я богат.